итак всем привет пришли наушники заказывал э, у меня есть в вот, прошлый раз заказывал тронсмарт есть у меня под видео если ну, будет ссылочка на то видео можете посмотреть здесь есть вот их коробочка была вот такая. вот Эти заказал. Другие. Вот такие вот. Как бы это второе поколение писали. А это как бы третье. Э -э сейчас посмотрим. Все, все запаковано. <с finish> Естественно, ссылка на товар будет под видео. Переходите там. Продавца еще много всяких приколов. Приколов. Ну, то, что я попробовал, это именно вот эти вот Transmart. Так. так вот, сейчас посмотрим. М Такие вот штучки, но эти как бы побольше. Я что-то думал, что они будут поменьше, не побольше. И амбушюрки очень мягкие, нужно будет сравнять обязательно. Должен быть кабель, кабель заказывал. О, вот видите, Type C. Вот только за Type C заказывал. Э -э беспроводная зарядка здесь вот есть, я заказывал как бы с беспроводной но я попробовал она мне как особо и не надо я сильно беспроводной не заряжаю вот видите на это первые эти вот, зарядка type c здесь есть свой свой кабель чтобы если не таскать Юсби есть, сейчас посмотрим, так вот LED индикаторы, смотрим, как он заряжается. любой стороной можно вот так вот. пошла зарядка и тот же самый USB тоже пошла зарядка хм, прикольно сделали просто пластмаска любой стороной так как наушники заряжаются так левый левый здесь походу без разницы наверное вот ну здесь конечно типа, лет индикация получше но так вот пошло сейчас зарядим до 100% так что здесь у нас написано ага ну... А, ну не видно ничего короче производитель, там всякая ерунда, ничего хорошего так так, немного немного отличается от тех, тем что вот если у меня сейчас наушники заряжаются внутри вот так шнурочек ну если переносить то этот получше вот этого этот большой но здесь вот видите показывает у меня заря... идет зарядка сейчас заряжаются наушники и они поменьше э -э, здесь же получается они заряжаются да но я не вижу что они заряжаются по этих индикаторах а здесь они заряжаются здесь я увижу если потухло значит зарядилось ну это как бы не принципиально конечно но вот такие вот проверю проверю посмотрю что по звучанию если что то будет похуже отличаться от тех у меня просто нет сейчас на месте другого телефона чтобы доснять вот, приедет другой телефон в принесут я попробую приконнектиться и покажу вам еще другую часть видео. И тогда, возможно, проверю. Проверю и звук. Ну, звук вы все равно не услышите. Вот здесь видите, жесткие амбюшуры. Кстати, мне нравятся прикольные жесткие амбюшуры. Такие вот. Хорошо сидят, короче. А на том вот здесь. А вот здесь видите? там говорит надеюсь не на китайском так правый сейчас посмотрим как он сидит о кстати сидит сидит получше сидит получше этих эти в ухе лежат по другому эти прикольные сидят в ушах прикольно сидят в ушах посмотрю мы подбили какую-нибудь другую амбушюрку, но эти пока нормально садятся. Те не выпадают, те жестко садятся и вот у них получается именно реально жестко. Даже не слышно вообще ничего. А вот этих немножко помягче сидят. Но если будут выпадать, тогда нужно будет. Нужно будет поменять амбушюрку другую, попробовать еще либо вообще с этих снять другие амбушюрки вот здесь тоже есть они жесткие попробовать налезут ли сюда если налезать, это вообще будет классно мне нужно будет сами амбушюрки докупать так хорошо ладно короче в любом случае ссылка будет в описании А с другим телефоном еще сниму как сконнектить его хотя в принципе там все стандартные все стандартные коннектится все, все как обычно все, всем спасибо итак, приехал другой телефон, снимаю на другой телефон разобрался немного с настройками они отличаются от предыдущих наушников тем, что местами поменены и получается немного по-другому. Настройки к этим наушникам посмотрите в видео, а что касается этих получается правый наушник. Если нажал, включил, нажал, выключил музыку, подержал, переключил назад, а на левом наушнике подержал переключил вперед э, что касается звука э, получается правым наушником добавляется звук э, три раза жмешь добавляется левым три раза жмешь убавляется Ну немного сложно но в принципе разобраться можно э, брал их именно из-за того что в описании написано что они до 7 часов как бы на 10 процентной мощности до 7 часов будет держать батарею я проверю как они будут держать а я вот что заметил это как бы мне не понравилось вот в, в тех наушниках когда снимаешь их с и ставишь на зарядку они автоматически выключаются отсоединяются от телефона эти же наушники получается э, даже в боксе ставишь в бокс они в боксе могут играть То есть, я их снял, поставил в бокс на зарядку, они дальше продолжают играть. Ну, это немножко, конечно, не прикольно. Буду смотреть, возможно, как-то можно это все дело настроить. Ну, получается, получается вот как есть. Короче, в любом случае переходите по ссылке, смотрите на товар, читайте отзывы по товарам, и покупайте. Всем спасибо, всем пока.